Есть очень хорошие эффективные способы активации зон ДСВ при помощи простых и эффективных упражнений. Активировать зоны ДСВ можно через наши пальцы. Что я подразумеваю под активацией зоны ДСВ? Зона будет активнее привлекать флюид позитивный и также активно будет сбрасывать флюид негативный. Вот. Поэтому это упражнение лучше всего делать э, либо утром, э, либо в течение дня, вот, либо можно вечером сделать, но не совсем перед сном, во после работы. Да? То есть перед сном не стоит, потому что вы перевозбудитесь, тогда и не сможете уснуть. Перед упражнением э, вам необходимо запомнить э, порядок выполнения действий и какие зоны вы будете э, включать в активацию. Итак, давайте э, запишите или запомните большие пальцы. Будут активировать зоны головы. Указательные пальцы будут активировать э, зоны э, живота. Ну, понятно, что правая рука в большей степени будет активировать зоны правой стороны, левая рука будет в большей степени активировать зоны э, левой стороны, вот, а вместе они будут активировать э, зоны э, центральной или центральной оси. Третьи пальцы активировать у нас зоны эпигастрит, третьи зоны. Четвертые пальцы активируют тазовые зоны, тазовые зоны, безинцы активируют зоны грудной клетки. Начинать работать следует с указательного пальца и зон живота, затем следует включать зоны тазовые, затем следует включать зоны грудной клетки и в конце уже следует включать в активацию зоны головы. Сначала работаем с пальцами правой руки, потом э, с пальцами э, левой руки. Ну, так э, лучше э, получается результат. Не следует делать одновременно все пальцы правой руки, а потом все пальцы левой руки. Это может привести к какому-то временному дисбалансу. То есть вы делаете палец один на правой руке, один делаете палец на левой руке. Следующий палец делаете на правой руке, следующий палец там делаете на левой руке. Когда вы будете активировать пальцы, их следует сгибать, то есть необходимо делать ладонное сгибание. Посмотрите, как это выполняется. Я буду делать ладонное сгибание первой, самой проксимальной фаланги. Видите? То есть не, не просто палец сгибать, это неправильно. Вот сгибание первой проксимальной фаланги, а другой рукой, сопомагательно, я буду как рычагом большим пальцем палец придавливать. Вот таким вот образом, видите? Вот таким вот образом, вот таким вот образом. Сила должна быть достаточная, вплоть до легкой, такой, легкого болевого ощущения, но невыраженного. Прямо хруст какой-то может возникать, не надо пугаться. Итак, давайте я проведу активацию зон ДСВ через пальцевые техники. Вы смотрите на меня, на лицо, на глаза, ну, на самку. Возможно, что-то будет меняться в процессе терапии. Возможно, будут происходить какие-то всом это эмоциональный эквивалент в виде вдоха, выдохов, чихания иногда может быть. Вот. Итак, поехали. Начинаем работать э, с правой стороны указательный палец, жон, зоны живота. Да? Вот. Прижали, придавили палец. Считаем 4 секунды. Раз, два, три. Сразу выскочил феномен терапевтический четыре. Отпустили палец, дали паузу небольшую, да. Зона должна немножечко отдохнуть от стимуляции. Еще раз придавили. Раз, два, три, четыре. Отпустили. Можно повторить три либо четыре раза. Я буду три раза повторять, потому что сейчас вечер. Вот и я не хочу достигать сильной стимуляции. Третий раз. Раз, два, три, четыре. Я провел стимуляцию правой руки, теперь я меняю руки и делаю тыльное, вернее, ладонное сгибание. Смотрите, пальцы на левой руке. Большим пальцем правой руки помогаю, палец придавливаю. Эти придавливаю. максимальной фаланги. Раз, два, три, четыре. Пауза. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Феномен терапевтический возник. Пауза. В принципе, вы можете прекратить стимуляцию пальца, если вы достигли терапевтического феномена на стимуляции и переходить на другие пальцы. Если не произошло терапевтического феномена, вы можете стимулировать данный палец четыре раза, как я говорил в начале, до четырех раз. Смотрите, я сделал указательный палец, теперь я перехожу на палец безымянный, зоны тазовые. Поехали. Правая рука. Раз. Два. Вот так это выглядит, смотрите, безымянный палец. Раз, два, три, четыре. Феномен возник терапевтический. Все, я тогда не делаю еще два или три раза, да, чтобы избежать перестимуляции. Перехожу на зону манипуляции. На левую руку. Раз, два, три, четыре. Видите, феномена не возникло. Поэтому я делаю левую руку сколько раз? До четырех раз. Второй раз. Раз, два, три, четыре. Возник терапевтический феномен, поэтому я прекращаю стимуляцию в данном случае тазовых зон. Перехожу снова на правую руку. Начинаю стимулировать зоны эпигастральные. Раз, два, три, четыре. Терапевтический феномен, перехожу на третий палец левой руки, провожу стимуляцию, раз, два, три, четыре, нет феномена, отпускаю палец, еще раз работаю, смотрите, еще раз показываю, как я сгибаю палец Проксимальной максимальной фаланге, раз, два, три, четыре, отпускаю, феномен возник, два, ну я уже заканчиваю вторую стимуляцию, три, четыре. Закончил стимуляцию эпигастральных зон. Я ощущаю феномены в теле. Это включает реакцию вегетативной нервной системы, реакцию висцера, двигательного аппарата. Немножко идет замедление. И немножко замедление мыслей, замедление речи. Речь более тихая становится. Еще один релиз возникает, говорить сложнее становится значительно и хочется просто посидеть и побыть в тишине. То есть это типичные признаки центрирования, причем такого тотального. В принципе, если вот такие феномены получены вами, то вы можете прекратить стимуляцию, но мне необходимо снять видео до конца, поэтому я покажу порядок включения пальцев дальше. Итак, третья зона была мною простимулирована, видите, уже и э, забывчивость некая возникает, да, то есть здесь вот ну, надо быть более внимательным, я перехожу на мизинцы, на органы грудной клетки. Вторая зона, раз, два, три, четыре. То есть как раз вы вживую видите результаты э, вот этой стимуляции и результаты центрирования, вы вживую наблюдаете на мне, с вами то же самое может происходить. Феномен возник на мизинце, соответственно, вторые зоны простимулировались, в большей степени правые. Перехожу на левую руку, мизинец левой руки. Раз, два, три, четыре. Пауза. Пауза 4 секунды можно делать. Так, еще раз вторая стимуляция. Раз, два, три, четыре. Релиз возник. Видите, левая сторона с каким-то запаздыванием немножко дает Отпустила, и остались большие пальцы. зоны головы, зоны головы. Я в конце делаю вот таким вот образом. Смотрите, проксимальную фалангу беру вот таким вот образом ее стимулирую. Раз, два, три, четыре. Отпускаю. Феноменов нет никаких. Стимуляция головы редко феномены будет давать раз. Хотя нет, <с> видите, феномен проявился. Ну, надо набраться сил, вот, и включить волевым усилием. Значит, дальнейшую терапию и провести терапию левой руки. Два, три, четыре, отпустил. Раз, два, три, четыре, отпустил. Паузу. И еще раз. Раз, два, три, четыре, ну, легкий феномен, не буду четыре раза повторять. Таким образом, вы видите, что это очень простое, но крайне эффективное упражнение. Оно позволит вам проводить центрирование в любом месте, где бы ни находились. Дома, на работе, где-то в дороге, на природе, на даче, в самолете там, или в поезде. Единственное, что если вы за рулем, ну, не стоит этого делать, потому что центрирование очень глубокое. И ну, внимание может при этом выключиться и лучше побыть потом какое-то время в тишине, наедине с собой, уделить себе какое-то время. И вот в то время, когда вы уделяете себе, будучи вот в, вашей, в этой центрированной тишине, ваше тело и ваш ум существенно оздоравливаются. Вот и время, вашего, время вашей жизни замедляется. Это позитивно сказывается на многих процессах вашей жизнедеятельности и ваших ситуационных рядах. Желаю вам успеха, попробуйте повторить то, что я вам показал.